Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем второй прогноз для знака рыбы на сентябрь месяц. Вначале я хочу поблагодарить Наталью и Елену за донаты. От всей души вас благодарю за помощь и поддержку. Теперь давайте перейдем к раскладу и посмотрим, дорогие рыбы, что вас ожидает в этом месяце, какие задачи перед вами стоят. Первая карта задача: Рыцарь Пентакли. Финансы, дорогие рыбы. Рыбы вообще такие люди, э, как сказать чувств, да, а в этом месяце вы должны стать материалистами, вы должны стать практиками, вы должны считать деньги, вы должны думать о том, сколько мне денег нужно в этом месяце, все рассчитать, расписать, построить планы, и четко планы этого придерживаться, потому что финансовые задачи – это самые важные у вас на этот месяц, нужно навести в них порядок, нужно подумать, как дальше будет развиваться ваша материальная да, сфера, и вот на это все сконцентрируйте внимание в этом месяце. Рыцарь Пентакли обещает какие-то выгодные сделки, когда мы можем что-то выгодно купить или продать, когда мы можем, вот может быть, лишние вещи какие-то в доме есть, да, можно их выставить там, не знаю, на Авито продать, да, или если что-то нужно купить, вы можете очень выгодно купить за недорого, да, хорошую какую-то вещь. Или вы можете, может быть, кредиты закрыть удачно, да, придет, придут какие-то суммы, а, вот от этих может сделок, да, и вы можете закрыть какие-то долги, кредиты. А, эта сфера очень важна. Так, могут быть поездки какие-то, да, по финансовым вопросам, что-то нужно решить или оформить. У кого-то может быть работа далеко от дома, что нужно ездить. А, но вообще карта обещает хорошие результаты и успех в результате вот ежедневной работы, систематической работы. Совет по этой карте. Чтобы добиться в этом месяце успеха, нужно много работать, прикладывать постоянные усилия, доводить э, начатое до конца. Давайте теперь посмотрим, через какие события будет вам, будут вам даваться вот эти возможности финансовые, финансовое положение поправить. Да? Или вообще какие могут быть ситуации. Карта справедливость, Ого! Это проверка вышестоящих контролирующих а, органов. Проверьте, заплатили ли вы налоги, а, штрафы, пении. А, если у вас есть автомобиль, может быть, какие-то нужно сделать там оплату. Может быть, нужно страховку оформить, документы на машины. А, может быть, нужно получить какие-то справки или документы в государственных учреждениях в налоговые у юристов, да, может быть у вас суд и нужно, если будет суд, то эта карта говорит, что будет справедливое решение, да, вот кто прав в ситуации, да, вашей, тот и, как говорится, получит решение в свою пользу. Что еще здесь может быть? Так работа с документами, если на работе, допустим, проверка, да, тоже на работе подготовьте документы, потому что неожиданно могут прийти и проверить. Все ли у вас оформлено вовремя, ли вы отчеты сдаете вовремя, вовремя ли проплачиваете то, что должны. Так что еще важно соблюдение законов в этом месяце, дисциплина, если вы работаете, да, важно вот все это законодательное соблюдать, если вы хотите какой-то вопрос решить, важно вот у вас выгодные сделки, да, очень внимательно читайте договора, документы, потому что здесь надо проверять. И карта говорит о том, что ты действуешь согласно своим каким-то принципам да, и морали. И получаешь результат аналогично тому, что ты вот, как-то действуешь. И карта говорит о том, что если вы хотите, чтобы с вами поступали по справедливости, да, поступайте сами так с людьми. Хотите, чтобы любили уважали вас, любите и уважайте других. Так, Получение документов и справок, я сказала, могут быть, кстати, какие-то договора еще подписываться, да, документы оформляться, где печать ставит разрешение какое-то или оформление каких-то просто документов. Совет по этой карте такой, что то, что ты сейчас имеешь, это ты сам заслужил, да, это твои решения прошлое это твои действия прошлое Проанализируй свои, может быть, ошибки, да, или действия, если тебе не нравятся настоящие. И... Измени их и получишь другой результат. Соблюдая законы, нравственные или государственные, подойди к делу трезво и объективно, приведи в порядок документы, рассмотри законодательный аспект вопроса, поступая по совести и по справедливости. Давайте посмотрим вторую карту. Король Жезлов. Это начальник, это какой-то старший человек или уважаемый человек, да, или тот вот именно контролирующий, который вас пришел проверять. Ну, а возможно, если вы должность занимаете, то это вы. А возможно, это, если вы девушка, ваш отец, например, да, от которого, может, что-то зависит, или вы, может, там получаете, не знаю, наследство, оформляете документы. А, но вот эта карта говорит о том, что нужно, и здесь же опять вопрос о дисциплине стоит, о соблюдении законов, да, это очень важно, почему-то в этом месяце, не нарушайте никаких законов, все делайте правильно, по закону, да, все старайтесь сделать, э, как полагается, да, если у вас в организации есть там дресс-код, соблюдайте его, не опаздывайте на работу, э, если дома у вас какие-то есть традиции и правила, соблюдайте их, да, и это принесет успех. Вообще карта говорит, что вы, наверное, пройдете проверку эту как бы хорошо, да, потому что карта успеха. Мы третью карту еще потом посмотрим. Но ситуация благоприятная, да, по этой карте для работы, по работе идет и вообще в жизни. Успех может прийти благодаря как раз вот этим высокопоставленным людям, да, или проверяющим, или начальникам. В смысле, с ними надо контактировать. Можете получить какой-то полезный, нужный совет или завести какое-то полезное знакомство для своей жизни может быть какая-то ситуация, в которой потребуется проявить свою волю, умение владеть собой. Или, как сказать, бесстрашие, чтобы принять какое-то решение или взять на себя ответственность. Но карта советует, осваивайте новые технологии, новые пространство. И совет по этой карте, возьми дело в свои руки, действуй решительно, может быть фи по финансам, да целенаправленно и смело. Не бойся брать ответственность на себя. К успеху приведут личные твои усилия, твое напряжение, какой-то смелый шаг или поступок. Так, давайте посмотрим третью карту. Карта звезда. Ну, все будет хорошо, да? а, Какие-то новости придут, да, информация придет, которая вас вид обнадежит вас, что все в будущем будет хорошо, да, что дальше появятся какие-то перспективы, и вы эти, увидите перспективы, эти цели, да, могут быть какие-то новые друзья, новые знакомства, приятное общение, и это будет вас вдохновлять. Прислушайтесь к тому, что там, какие люди у вас вокруг появляются, новые, да, о чем они говорят, что они предлагают, какие идеи они вынашивают. Это может и вас тоже вдохновить. Карта советует, верь в свою мечту, и ты обязательно к ней придешь. Иногда карта говорит, чтобы решить какой-то вопрос, нужно выйти в духовное или астральное пространство, помедитировать, может быть, да, представить, какого результата вы хотите добиться, или представить себя в будущем уже успешного человека и поговорить с собой, да, это поможет прийти к цели. И карта говорит, все, во что ты веришь, оно существует. Ты прошел какие-то испытания, сделал какой-то выбор, и теперь тебе открыты новые возможности. Открываются новые возможности. Совет по этой карте, поговори со своим Высшим Я, возьми консультацию астролога, торолога, нумеролога да? у кого-то, может быть, совета попроси. Слушай голос души своей, следи за своим внутренним состоянием, и вообще состояние, гармонии внутренней, да, это счастье. Карта говорит, что ты можешь в этом месяце это ощутить на себе. Может, ты когда-то все потерял или что-то потерял в своей жизни, но ты жив, и этот рассвет для тебя. Ты испытываешь, и ты испытываешь благодарность. Ты начинаешь новую жизнь, ты ясно видишь свои цели, и эта звезда, которая пришла в ваш расклад, да, это для тебя знак. Ты просил помощи, и ты получил шанс. Теперь твоя очередь действовать то о чем вы может быть мечтали о чем просили в этом месяце вам будут даваться шансы да для того чтобы прийти к этой заветной своей какой-то мечте или цели ну а высшие силы говорят мы тебе даем этот шанс ну твой только выбор да твое решение возьмешь ты возьмешься это за решение этой задачи воспользуешься ли ты этим шансом давайте посмотрим кстати, еще одна мысль, что-то мне сейчас пришла, суд, да, и звезда, иногда это может говорить о краже, да, ночью, будьте осторожны, если где-то надо передвигаться, да, вы куда-то едете, и, ну, не только ночью, вообще с документами, да, будьте осторожны с деньгами, Итак теперь по работе посмотрим подсказку. Туз мечей. Здесь у вас вот даются новые возможности. да. Если вы ищете работу, вы можете ее найти. Но здесь нужна активность. Туз мечей он не сидит. Он а, интегрирует что-то, он делает, он ходит, он бегает, он ищет и возможности свои получает. А, здесь нужна ясность цели, да, сознание, что мне нужно и понимание, чего я хочу. А, новые какие-то идеи могут приходить, проекты, а, цели новые появляться. да. Появится воля, решительность что-то сделать, сделать какой-то шаг по работе или в каком-то новом направлении, если вы уже работаете, да. Важно проанализировать ситуацию, сравнительный анализ сделать, да, И найти, может быть, если надо, кардинальный какой-то способ решения проблем. Необычный, быстрый, решительный. Совет, проанализируй ситуацию, прими решение, защищая свою правду, реагируй быстро и твердо. Действие сейчас необходимо. Так что, дорогие друзья, на работе не сидеть, действовать, действовать, смотреть, где какие возможности и прям хвататься за все шансы. Проявлять силу воли, разуму, все просчитывать, конечно. Давайте посмотрим по отношениям, по семье. Дьявол, дорогие рыбы, что это у вас? Во-первых, первое, да, первое, да, как сказать, идея, это деньги. Вот у вас там были выгодные какие-то шансы, и здесь дьявол, это король материального мира, да, он говорит, ты можешь получить какие-то большие деньги, или заработать, или вот с этой какой-то сделки сделать, но здесь нарушать нельзя законы, вот это надо помнить, это надо знать, потому что если под дьяволом нарушается закон, то следующая карта, это башня, когда у нас рушится жизнь, когда у нас рушится привычное положение вещей, да, когда нас, нам показывают, что мы неправильно поступаем, что мы нарушаем Божий закон или какой-то закон морали. Поэтому деньги могут прийти, но здесь нельзя нарушать законы. Второе значение карты – это какие-то соблазны. Да. Это может быть алкоголь, наркотики, игровая зависимость. Ну и такие соблазны человеческие, да, сексуальные какие-то соблазны. Поэтому здесь будьте осторожны. осторожны. Здесь будьте э, благоразумны, верны. Здесь будьте... но это не для всех, конечно. У кого-то, может, как деньги проиграется, но есть такое значение. Я о нем говорю, да, на всякий случай. Э, здесь будут, может, предлагаться какие-то ситуации сомнительные, да. Могут позвать в гости друзья. Э, такие вот может, не очень надежные, да, могут предложить какую-то сделку по деньгам, по финансам, которые тоже имеют какое-то нарушение закона. Но вот знаете, что нарушать закон здесь нельзя. Если можно получить деньги честно, пожалуйста, это хорошие могут быть деньги. Но если там нужно нарушить каким-то образом закон, потом придет за это оплата. Потом э, надо будет за это, как говорится, заплатить. Так, что еще... Слабая воля может, да, вот эта карта показывает, что у человека слабая воля, что он не может противостоять своим каким-то вот слабостям, да, привычкам, зависимостям. Поэтому здесь, вот если чувствуете, что-то что, что вы в чем-то вы не умерены, допустим, да, то здесь сразу осознавайте это и говорите, у меня был дьявол на этот месяц. Я веду там здоровый образ жизни, я не смотрю никуда на сторону, я не нарушаю никаких законов, и тогда месяц пройдет хорошо. И возможно, вот эти деньги и придут, и будет возможность как раз исправить ситуацию материальную да, в семье. Ну, еще это земные такие радости, да, когда деньги, да, там, секс. И все такое. Но вот опять же, да, будьте умерены в этом. Потому что под дьяволу это все имеет какое-то, как сказать, какие-то последствия могут быть. Поэтому здесь осторожнее. Испытание, искушение, сделка с совестью, со своей, да, может быть. Ну и также это долги, кредиты. Вот опять же, да, выгодная сделка. И навести порядок в деньгах, там была задача у вас. А здесь карта дьявола выпадает, долги, кредиты. Не вздумайте в этом месяце, да, в сентябре брать, если у вас есть уже долги, кредиты, брать еще. Потому что карта дьявола, она затягивает, и потом оттуда трудно выбраться. И если она выпала, значит ситуация уже серьезная, и надо здесь остановиться. И даже не то, что остановиться, а прямо начинать старые закрывать, но новых вообще ни в коем случае нельзя делать. Так. Совет по этой карте. Осознай свою зависимость да, от чего-то. Или от банков, или от людей, или от каких-то своих привычек. И вообще, дьявол, ну, вот в этих случаях он говорит, зачем тебе это надо, да, брать э, долги, И зачем тебе себя вводить в искушении, да, в каких-то вопросах. А, есть что-то здесь скрытое, есть что-то опасное, поэтому вообще карта говорит, ты сошел с правильного пути, если, то бегом беги обратно, да, потому что это уже крайняя точка, можно что-то перешагнуть, что потом уже не наладится, да, поэтому здесь вот осторожно, напугал, наверное, вас, ну, для кого-то это просто приход больших денег, может, в лотерею выиграете, кстати, да, возьмите билетик, это честные деньги, так, ну, вот, карта говорит, что если человек в чем-то не уверен, он попадает к дьяволу, а потом и случается башня, ну, не будем дальше пугать, да, Просто будьте на чеку, осторожно. Деньги это хорошо, а все остальное будьте просто умеренно во всем. Контролируйте себя. Подумайте, есть ли у вас какие-то зависимости, от которых нужно воздержаться, отказаться да, и бежать. И сделайте это, и тогда все будет хорошо. Давайте посмотрим колода мистера Фримана, который говорит о том, чего нам не достает, не хватает и а что нам может помешать. А бесконтрольность и, наоборот, гиперконтроль, да? Вот опять мне приходит на ум сразу деньги, да? Бесконтрольные траты, например, могут привести к печальным последствиям. А, могут быть какие-то... Другая бесконтрольность. Бесконтрольность, допустим, за детьми не смотрим, да? Или бесконтрольность в чем еще? Ну, в еде, в питье, там, допустим, это все к тьяволу относится. А, здесь еще что... Человек может говорить такие слова, от меня ничего не зависит, я ничего не решаю. Когда мы произносим эти слова, от меня ничего не зависит, то мы это прописываем вот так во Вселенной, и это становится реальностью да? от меня. Поэтому таких слов говорить не надо. Всегда от нас, если нас что-то касается, всегда это от нас и зависит. Контроль и гиперконтроль. Я пытаюсь контролировать что-либо, но не получается. Я сам творец своей судьбы, но вот это правильное решение. Все зависит только от меня, но. Нет здесь но. Все всегда зависит от человека. Он принимает решение, он выбирает, как себя вести или как не вести. Да? Ну вот я пытаюсь контролировать, но у меня не получается здесь. Вот если это касается денег, здесь просто надо жестко себе план. Я, не, я трачу только необходимое, прямо список, со списком идти в магазины лишнего ничего. Закателось, захотелось там шоколадку или захотелось там еще чего-то. Нет, я только по списку беру, и тогда ну, все будет нормально. Я почему-то на деньги. Но потому что у вас задача денежная, давайте финансовая. Давайте посмотрим теперь колоду трансферфинг реальности, которая говорит о том, как мы можем изменить реальность, меняя свои мысли и мировоззрение. Вам выпадает маг души, душевная лень называется. Вот, кстати, дьявол, может, мы про это не проговорили, что может быть лень, как порог здесь, да, как зависимость, что я не хочу ничего делать. Это тоже затягивает, и потом это выбраться оттуда трудно. Но посмотрим, что нам предлагает. Здесь душевная лень. Чужие предсказания могут превратиться в программу, только потому что вы поверили. Мы всегда получаем то, во что верим. Не отдавайте судьбу в руки зеркальщиков. То, что вы узнаете, вы унесете с собой. Если вы интересуясь прогнозом, вы берете зеркало и спрашиваете, можно ли мне сегодня туда улыбаться, тогда ну, зеркало ответит, например, нет и что. И Но ну, у вас есть свое зеркало, вы можете делать все, что угодно. Вы можете обратить любое поражение в победу. И так оно и будет. И плевать на прогнозы. Иногда действительно... Очень э, бывают люди впечатлительные, да, и вот очень важно, если вы идете за прогнозом, кому вы попадаете, да, есть э, разная категория предсказателей. Кто-то вот любит черноту такую, да, у тебя с глаз, у тебя все плохо и вообще это проклят там на всю жизнь. А Кто-то адекватно, да, оценивает ситуацию и пытается помочь. Но в вашем случае, да, в этом месяце. Карты говорят вам, что если у вас есть какие-то трудности, вам надо наладить вот финансовую сферу. Если вы поставите себе цель, скажете, я могу, не будете в себе сомневаться, да? не будете слушать прогнозов. Мы-то здесь как бы предупреждаем. Здесь, здесь, может быть, даже и здесь по этому прогнозу да, вам не надо пугаться, про дьявола мы много говорили, может, не надо на это сильно так вот прям зацикливаться, да, поэтому вы можете сказать, что у меня в этом месяце будет с финансами я налажу все дела, я буду это четко контролировать, я эти сделки выгодные не упущу, я законы буду соблюдать, и тогда у вас будет шикарнейший расклад, вот, эти карты, вот эта карта дьявола уйдет, и просто придет финансовая карта на ее место. Вы заранее предупреждены, себя не накручивайте, не парьтесь, как говорится. Видите, вам как сказали, сначала дали все советы, потом сказали, если вы будете на чем-то прям концентрироваться плохом, то это может так и сбыться. Надо концентрироваться на хорошем. Я решу вопрос финансовый, и так оно и будет. Итак, дорогие рыбы, у вас хороший прогноз, вы можете сегодня, ой, сегодня, в сентябре улучшить свое материальное положение, если возьмете под контроль все, да, все свои там какие-то слабости, траты и все такое, сможете улучшить финансовую ситуацию. Но не забывайте, что нужно соблюдать закон, оформлять вовремя и правильно документы, все вовремя оплачивать. Может быть, что-то дооформить или оформить в государственных каких-то органах, структурах, брать на себя, взять на себя ответственность. И придут хорошие новости, которые вас воодушевят. По работе надо быть активным, Смелым дома. Деньги ожидаем, на этом остановимся, да. Контроль нужен за этими вещами. Ну и вот во что мы верим, то мы и получаем это. Запомните, это важный тоже совет для вас. Потому что вы, рыбы эмоциональные, чувствительные. Да, вы можете какое-то слово одно взять из всего прогноза и на нем сконцентрироваться, получить это потом, да. А вам надо концентрироваться на хорошем, четко видеть свою цель. Я вам желаю удачи, я знаю, что у вас все получится, раз вы смотрите этот прогноз. да. И желаю вам любви, богатства, правильного, законного процветания и, конечно, удачи. До новых встреч, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями и пишите комментарии, как у вас проигрывается расклад, как он вам сейчас откликается, да, насколько с планами вашими совпадает, с вашими жизненными ситуациями. Еще раз вам удачи, до новых встреч, до свидания.